Когда-то я ходил по этой улице, как король. Сотни девушек вслед смотрели мне расширенными глазами. Теперь я стар, и мы уже давно спим раздельно. Я и моя железная челюсть. Я уже в том возрасте, когда... В графе пол можно смело рисовать прочек. Но за мою левую руку крепко держится хлопчик с могучей соплёй в носу и леденцом во рту. Вот это мой внук, с которым мы сейчас идем вместе в запар, глянут слоника, да, и жирафика, и мартышек. Петь, а не трогай собачку. У нее блохи. Вот если ты будешь ее гладить, они соберут манатки и переедут к тебе всем стадов. И не дергай ее за хвост. Она тебе откусит руку по лохоти. Ты будешь потом, как Венера Милоска. Венера Милоска это была одна очень старая и глупая тетя. Она всю жизнь совала руки куда не надо и дошла наконец до циркулярной пи. Петя, ну, ну смотри себе подножки. Вот ты же сейчас застрянешь в жвачки. Обоими башмаками или споткнешься о сигарете. Вот только ты один из моих знакомых способен ходить, говорить и какать одновременно. Я в твои годы уже копал соперной лопаткой, то огород, то канал. И за полбуханки работал в колхозе по уголам. А ты не хочешь есть сложечки самые вкусненькие, самые свежее. Да. А, -а, а кто вчера, минуя желудок? Бросил в горшок котлеты. Кто бросил в суп воздушные шарики, папины, весь запас. Меня в твои годы за это ставили в угол, буквы Д и лупили ремнем по Ж, пока оттуда не выветрится весь дух свобод. А, теперь такое. Пустую демократию развели, что брови Ну, Послушайте, если ребенку до пяти лет можно позволять абсолютно все, то давайте посчитаем, сколько они все вместе за пять лет расхреначат дедушкиных очков. А, ему стыдно. А когда он лупил молотком по футляру, ему стыдно не было. Ему было интересно, сможет ли дедушка без очков отличить бабушку от столба. Вот, он меня не слушает. Дедушка, это для него не авторитет, это старый шепелявый радиола советской сборки. <рис> Петя, Петя, брось камень! <рис> да не в дядю! Ну, э -э ради Бога, извините, послушайте, он мне меня что-то сегодня такой дискобол, то камень, то палку, то, то мимо, то прямо в лоб. <рис> извините, ради Бога, пожалуйста, мы больше не будем. Петя, если ты сейчас не, не, не сунешь свои ручки в карманы, я забуду, куда мы с тобой идем. И никакого зоопарка... Никаких каруселей, никаких жирафов. Я вот куплю тебе на палочке мороженые рыбе жиры и целый день буду водить по твоим губам. это не садись на дорогу, мы уже почти пришли. Ну вот, видишь, с пятого этажа моргает, это жираф. Ну вот, а это слон. Так, стоп. Выплюни изо рта все, что у тебя там осталось, и чтобы мне больше никаких провокаций с верблюдом. Я опять не успею уклониться, а тебя опять смоет. И чтобы мне больше никаких походов через прутья к мартышкам. Они и так неволе не размножаются. А после того, как ты пнул ихнего вожака, у них вообще остановится демография. Знаешь что? Вот ты давай, и, иди ко мне на ручки, потому что ты за пять минут успеешь натворить столько, что меня потом посадят на 10 лет. Ну, через 10 лет это, это он уже пойдет. Восьмой класс в обнимку со своей первой девушкой. Я хотел бы посмотреть на это. Я хотел бы дожить до того времени, когда сын моего сына будет называться мужчиной. Он дожил. Вот он уже не идет ко мне на ручке. Он сам дал мне ручку, чтобы я оперся. Ну пойдем, пойдем с тобой к фонтанчику мы. Умоем тебе лицо, чтобы мартышки не думали, что одну из них я украл. И чтобы все люди видели, какой ты красивый. И что, несмотря на годы, мы с тобой все-таки так похожи. Идем пить. Идем.